Конкурсантка заняла третье место на конкурсе Новые горизонты и получила приз зрительских симпатий. Ей всего 13 лет. Встречаем Анастасию Гроссмане. Песня «Туча». Одна ты несешься по ясной лазури, одна ты довольно.